То, что я говорил, и что в Украине в момента печели изборите Зеленский. Да, так, уже видимся снова. Да. Не знаю, услышали ли ни мой вопрос. У нас новости такие, что Зеленский выигрывает 43.9% выборы в, в Украинский парламент. А, да, я, я сейчас смотрю 43,9% да. и 126 мандатов по партийному списку. Да, верно. Да, мой первый вопрос. Мне кажется, что среди населения, населения Украины преобладают слуги народа. Это правильно? А... Но здесь, наверное, стоит разделять симпатии к слугам народа как таковым, да, и, извините, что-то летает, да. и, стремление, и, и стремление к обновлению, которым украинского избирателя гипнотизировали практически на протяжении последнего года в преддверии избирательных кампаний. Вот. Так что здесь достаточно сложно отделить одно от другого, и люди, желающие новых лиц, на самом деле это очень и хорошая избирательная технология, да, новые лица есть, но они, как правило, являются ширмой своего рода, и это первый момент. Второй момент у нас очень популярный избирательный миф, что не меняются политики, не меняется состав а у украинского политбомонда, на самом деле, это далеко не так. Каждая следующая рада, каждый следующий парламент обновлялся в сред... более чем на 50% при каждых новых выборах. Mm -hmm. Так что это откровенный избирательный миф. Но, тем не менее, да, слуги народа пользуются популярностью и наибольшие на данный момент, и, соответственно, они являются победителями выборов. А можем ли э, утверждать, э, считать, что... Популистский и шоумен подход к выборам Зеленского все еще успешная стратегия в Украине не все еще. Это безусловно успешная стратегия. То есть популизм. Но ну, вы знаете, здесь мне кажется стоит говорить о том, и мы с вами об этом уже да. этой темы уже касались что вообще в целом. Тот тренд, который заложил еще Дональд Трамп, политика, да, политика в, стиле, в голливудском стиле и политика больших обещаний, она сейчас в тренде практически по всему миру. То есть вот этот вот популизм как технология, он безусловно себя оправдывает. Он очень успешен. А первые 100 дней Зеленского уже прошли или нет? Я забыл, когда были выборы. И можем нет. ли говорить о каких-то успехах? Нет, первые 100 дней еще не закончились. Еще не закончились да? Да, ну, но успех у него есть? И... То есть две а, трети. Смотря что считать успехами. А, Опять-таки, да. То есть э, его личные успехи, безусловно, есть. Есть э, успехи его партии. Опять-таки, сегодняшний день это день триумфа его партии. Но насколько это успешно для Украины, ну я, честно говоря, очень скептичен в этом отношении, поживем увидеть. Окей. Okay. Очень okay. много шума наделал, в частности, визит СБУ, службы безопасности Украины, на предприятие Arslor как раз вчерашние обыски на предприятии, выемка документации которые, ну, вряд ли поспособствуют э, инвестиционному климату. А Однако... какой политический контекст этого посещения, скажем так? Ой, э, вы знаете, у нас сейчас много конспирологических теорий на этот счет, и я, э, наверное, не буду э, останавливать, предпочитать, скажем так, одну из них, но э, их достаточно много. Во-первых, это могло быть в рамках именно избирательной технологии, поскольку сам президент Зеленский и, много, и многие люди из 95-го квартала, они, собственно говоря, из Кривого Рога. Да? То есть, обвинения в экологическом геноциде, которые предъявляются компании ArcelorMetal Украина, безусловно, имеют вот этот вот, знаете, такой политтехнологический флер. Понимаю. Вот. Но я бы, безусловно, не стал сводить это именно к такому объяснению, с другой стороны, поговаривает о том, что а не, не является ли это началом новой волны реприватизации, не будет ли конечным бенефициаром господин Ахметов, который не исключено также являлся одним из спонсоров компании «Слуг народа» и так далее. и так далее, но я не берусь фокусироваться ни на одной из этих версий, поскольку на самом деле неизвестно, точнее известно но достаточно узкому кругу людей. Понимаю. А можем ли к этим к той же самой политтехнологии можем ли политтехнологией объяснить второе место пророссийской партии Медведчука? Отчасти да, но здесь стоит отметить, чтобы не было спекуляций дальнейших, что Отрыв очень большой между первым и вторым местом да, То есть, если услуги народа почти 44%, напомню, 43,9% на данный момент, и это еще не окончательный результат То оппозиционная платформа «За жизнь», как называется партия Медведчука да. Она имеет 11,5% и, соответственно, всего лишь 33 депутатских мандата угу. по партийным спискам. Да? То есть, где 126 мандатов, а где 33? Отрыв очень большой. Четыре раза меньше. Да. А, но, да но успех этой партии отчасти, безусловно, обусловлен той риторикой, которую она ведет. Ну... Примирение давайте, давайте скорее мириться с Россией. Естественно, на условиях России, к тому же Россия сделает нам дешевый газ. Давайте жить. Так, давайте да, жить ребята, дружно. давайте жить дружно, Естественно, у этой партии традиционно достаточно большое число было симпатиков на юго-востоке Украины, прежде всего, на востоке Украины, да, опять-таки, да. Э, исходя, так скажем, из э, этих исторических предпосылок отчасти, отчасти исходя из той э, достаточно агрессивной не по риторике, а по напору э, избирателя предвыборной кампании, э, то результат э, вполне закономерен. С другой стороны, стоит учитывать то, что оппозиционная платформа «За жизнь» оказалась всего лишь наиболее успешной из пророссийских партий. Да, это был мой следующий вопрос. Какой общий вес пророссийских партий в Украине? А, в парламенте да. и вообще, да? То есть это две разных цифры были. Ну, скажем так, в политической жизни Украины. Ну, неприятным сюрпризом этих выборов стало то, ну, для, для меня лично, да. Да, что партия кремлевского сливного бачка, вы уж извините за такую характеристику партия шария набрала 3 процента и соответственно теперь она будет получать государственное финансирование у нас есть закон да? обеспечивающий государственное финансирование для партий, преодолевших 2 барьер 2 процент у вас да у нас да, один он набрал 3 процента соответственно ну как, получается так, что за мои деньги будут э, финансировать откровенно антиукраинскую партию. Да. Знаете, это э, нелепость, но такова демократия, увы. Э, и точно так же э, еще э, одна партия, э, так, это оппозиционная платформа «За жизнь», а вторая партия называется «Оппозиционный блок», но она тоже не проходит, в Раду я сейчас затрудняюсь сказать, сколько у нее процентов голосов, но что-то там около двух. То есть я, я точнее вам не скажу сейчас, у меня просто под руками нет статистики. Понимаю. Да. А Порошенко и Тимошенко обе нет, вместе? Там нет и. Там нет и. Да, Это, но я, я предвосхищаю ваш вопрос. <laughs> и там нет. Окей, okay, ну как э, обе партии, конечно, не вместе, а отдельно одной от другой. Как они представились на выборах? Успешно или, скорее всего, не успешно? А, ну, что касается э, партии Европейская Солидарность, партии Тимоше, э, извините, Порошенко. партии Тимошенко, да, э, она показала себя лучше, чем я ожидал. Она набрала 8,9% на данный момент, то есть она э, уверенно преодолевает э, проходной барьер 5%. 5 у вас. Да. да. И окей. получает 26 голосов мандатов. мандатов по избирательным спискам. Да, да по, по партийным спискам. Да, да, да. Батькивщина показала чуть худший результат у нее 7,6% на данный момент и 22 мандата. Но общий, скажем так, враг у них Зеленский. Это не означает, да. что они могут когда-то работать вместе против своего оппонента. Ситуативные альянсы, безусловно, возможно, возможно, возможно, я думаю. Но вы, не, на, как мне кажется, неправильно расставляете сейчас силы. Да. Удаление нужно ставить иначе. Скорее, скорее Батькившина будет солидаризироваться с слугами народа, Uh -huh. нежели э, с европейской солидарностью. То есть, э, можем сказать как Тимошенко да. может э, выступить против Порошенко Вместе и поддержать Зеленцева. Понимаю. Да. И в и этом не... смысле э, Тимошенко может заместить э, последнего, который тоже перешел 5-процентный э, барьер. Э, Рок-звезду, рок я его имя забыл. Это голос Вакарчука. да. да. Не думаю, на данный момент не думаю. Скорее всего, то есть я понимаю логику вашего вопроса, действительно обсуждалась, по крайней мере, кулуарно обсуждалась вероятность получения, создания коалиции на основе «Слуги народа и Батьковщины» как один из вариантов, всего лишь один из возможных вариантов. Ну и в этом случае Юлия Тимошенко, безусловно, претендовала бы на пост премьера, Однако здесь есть несколько очень неудобных нюансов для Зеленского и для партии «Слуга народа». Нюанс первый. Юлия Тимошенко, так же, как и Петра Порошенко, была конкурентом Зеленского на президентских выборах. Раз. Два. Она точно так, она точно так же, ну, как заигрывал, скажем так, с господином Коломойским, uh -huh, uh -huh. у которого очень тесные связи с Зеленским, с 95-м кварталом, соответственно, со «Слугой народа» в целом. И третий момент, однако же, при всем при этом, Юлия Тимошенко не портила отношений с Путиным. Uh -huh. ну, да, вы, вы понимаете, здесь слово «портило» в не вполне уместно, учитывая, кто на кого напал и кто является агрессором, да, да, да. а кто жертвой агрессии. Но, тем не менее. Вот. Однако же, по крайней мере, на данный момент известно, что Зеленский проводил консуль... намерен проводить консультации с Вакарчуком по поводу его премьерства. Угу. И Вакарчук, по словам близких к нему людей, серьезно рассматривает такую возможность и якобы готов стать премьер-министром. Однако же такая комбинация чревата большими рисками лично для него, поскольку в этом случае Вакарчук будет премьером номинальным поскольку так или иначе контролировать э, кабинет министров э, он вряд ли будет в состоянии, учитывая нынешние расклады в Верховной Раде, э, я имею в виду по результатам выборов, э, учитывая то, что о, правительство будет определенно э, состоять э, большей частью из слуг народа, э, вот, э, может получиться так, что все успехи э, будут присваивать слуги народа и лично господин Зеленский, да. А все неудачи будут вешать на премьер-министра, на господина Вакарчука. Собственно говоря, нечто подобное как раз было уже накануне сегодняшних выборов. И в результате рейтинг партии Гройсмана, Владимира Гройсмана, нашего нынешнего премьер-министра, упал ниже Плинтуса. Понимаю. В самом конце нашего разговора можем ли заключить, что с президентских до парламентарных выборов в Украине, украинцы получили еще из того же, само, того же самого? Mm, как, э, не вполне понял вопрос, могли ну, бы вы переп... в, Я думаю, что в прошлом разговоре э, мы обсуждали этот, скажем так, в юмористичном смысле. Ничего не меняется. У нас в Болгарии такое, вырос, такое выражение есть, еще из того же самого. Пойдешь да, в ресторан, я... Пол... Я понял. Да, да. Да, да. Заказ, заказываешь что-то и получаешь то же самое, как в прошлый раз. Ну, да, я думаю, что в, в своем украинцы получили то, что хотели, и я думаю, где-то то, что заслужили. Я абсолютно уверен, что в, бли... в, относительно, не... в относительно близкой перспективе да. пойдет таки волна разочарования, поскольку здесь нужно понимать одну вещь. У нас огромнейшая проблема с, с конструктом, скажем так, традиционным пониманием партии да то есть э, партия э, в украине это как правило э движение достаточно аморфные движение зачастую вождиского типа. Да. То есть они вокруг некой персоны объединяются. Да, блок Петра Порошенко в свое время, блок Юлии Тимошенко ну и так далее. Да. Это с одной стороны. С другой стороны, украинские партии действуют по принципу скорее бизнес-проектов, нежели на основании какой-либо идеологии. Угу. И вот «Слуга народа» здесь очень показательно. Это такой себе конгломерат людей, которые никогда не работали вместе, которые зачастую не имеют никакой общей платформы, которые имеют разнонаправленные интересы, то есть это скорее, знаете, своего рода федерация, нежели партия, и как одна из угроз, я полагаю, может возникнуть такая ситуация, когда эти разнонаправленные интересы да. просто сделают эффективную работу слуги народа в принципе невозможно. Да, у нас, я думаю, что мы это в Болгарии это мы бы назвали корпорацией, а не федерацией. Да, возможно, <с возможно <с это более точное да. название. Окей, спасибо большое, Алексей, за то, что приняли приглашение на этот разговор. Я думаю, что для тех, кто смотрит нас с вами, контекст событий в Украине важный и интересный. Они интересуются этим. Так что спасибо еще раз за разговор. Продолжаем спасибо. дальше. У нас очень интересный лик uh, был сейчас. Uh, утечка данных. Близо 5 миллионов человек. Я в своем профиле ссылки уже uh, опубликовал. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, нет, uh, CNN и BBC не писали об этом. Если вам интересно, можете прочитать Спасибо и uh, выдержитесь там. Хорошее вам настроение, скоро увидимся. Спасибо, всего доброго.